Добрый день. Дождался солнечной погоды. Посмотрел, небо абсолютно голубое. Самолеты летят, но ну, вообще следы пропадают тут же. Вчера посмотрел Назаренко, Михаил Химтрейл, тракуют в Краснодар. Люди уже пугаются облаков, которые идут с моря. Они перестали за 9 месяцев видеть облака и принимают их за Химтрейлы. Кроме того, те химтрейлы, которые там показаны, по сравнению со стар... что такое химтрейлы старого образца, то есть там заполняло все пространство от одной полосы до другой. Сейчас идет в принципе только имитация химтрейлов, и для этого выдана информация все, что содержалось в химтрейлах, для того чтобы, как плацента, работала, запугать вас. Большинство умирает не от того, что какие-то воздействия идет, а от страха, так что вас пугают. Включайте здравый смысл На территории Руси для человечества химтрейлы безопасно. Конечно, они могут заменить состав Поменять, допустим, на бактериологическое оружие Но для этого им нужно очень будет много жертв при загрузке данного материала В эти объемы Поэтому это пока на данный момент тоже ничего хорошего для них не светит Погода прекрасная, морожает. Ростовскую область закидала снегом. Сегодня, по-моему, Краснодарский край закидывает. Ну и через неделю, так понимаю, Москва тоже ждет своей участи. Так что этот мир будет рушиться в любом случае. Создаваться новый, чистый. Ну, Но включайте всегда здравый смысл. Смотрите. Вас пытаются запугать. За счет испуга, страха гибнет очень много народа. Все будет хорошо. Счастливо всем.